Так, руку тоже назад, голову тоже влазь, мы вот туда, телевизору. О, все хорошее. хорошая подвижность, держись, держи за стол. А, и... Опа. Отлично. И теперь реверанс, на другой бочок переворачиваемся. Прямо-прямо, пойдет прямо вверх. Ага. Эту ногу прямую, прямую вот так вот сюда, за стол зацепились. Разворачиваемся. Ставьте сам себе лайк. Вот так вот. И смотрим на него. А вы, ребята, тоже там не теряйте, ставьте нам лайки. Мы продолжаем работу мануально. Где, например, Еще. Так, теперь выжиканку. Держим до ключи. Отлично. Ложимся теперь на живот. Ну а если вы не с нами, то многое теряете. Подключайтесь, подсоединяйтесь к нам.